Добрый день, очередная распаковка 10 а? маленьких Поменяли ножницы О, этим удобнее, да? Да Ну всё. Доставай Что у нас там? Итак, это барашки Барашки с пандау Для наших мультиков Будущих так, следующую посылку. Следующую посылку раскрывает. Петя. Режь, режь. Доставай. Так, цыплята. Вот такой набор цыплят. Сайт пандау. Сейчас я зайду, посмотрю, что это что почем. Так, все там у нас попалось. О, это лизун. Такой вот, лизунистый лизун. Ну, как и в предыдущей распаковки уже нам лизун попадался. Ну, этот нормальный лизунчик такой. Ещё... <сосы> нам какой-то ломкий лизун перед руку Такая вот фигня. Знаете, <сосы> попала. Подожди. Там где-то распаковка еще будет лизун, поэтому пока пока никто его не берет. Так. Следующая посылочка. Не надо пока. Итак, о! У нас такие замечательные гуси. Лебеди. У нас там еще... Да, лебеди. У нас должно прийти такое озерцом. Вот. И на зерце они будут плавать. Что-то их тут много. 5 штук целых. На хм. вот предыдущие посылки стоили там овечки 50 что ли, рублей. У тебя то 30. <связывается> это лизун стоил 80 рублей. Так, ну, все это сайта пондал. <связывается> Лебеди были сайта жум. Так, доставай, что там. О. <связывается> <связывается> лизун. Лизун такой в форме яичницы. Тоже вот что-то мы э, такая распаковка лизунов. Но тут же еще, еще будет лизуны. Я правильно понял? Лизун? Mm -hmm. Стой. Стой, подожди, сейчас. Yeah. <laughs> лизун. Или, стой. Вот такой вот он. Лизунчик. Так, еще маленькая yeah. посылочка. Ну, там, ничего там нет. Вс. Ну. Опа! Доставай. Домик еще. Набор домиков. Доставай следующий домик. Такие замечательные домики. Той или не копеечки. Так, нету. Там что один? Это, это вот один домик там есть? Ну, один домик замечательный. Да? Угу. вот. Такой красавец. Кстати, предыдущая яичница стоила 28 это рублей, она угу. спандал. Не надо так. О! Не мусор. Ну, доставай. Что тут у нас? Свинь. Сестулька! Кстати, их две заказывал, мне кажется. Это сестулька в лес ходить. Когда пойдем в лес, там взять нужны сестульки. Видишь, она такая? Жди. Да вот такая я. вот. Так, сестулька она очень здоровая у Упала. Бывает. Ниже. делаю сегодня распаковку детям я только озвучиваю заставай так, ну это... клей это клей не важно Велоси для покрышек ка для, для камер в общем такой мне нравится очень замечательный на алиэкспресс покупала его ссылка будет в описании пользуюсь уже много раз заказывал подобная следующая посылочка так, так ну, такая... там какая-то тряпочка <с voices> можешь порвать да? не обязательно такой вот что у нас тут такое интересное а -а -а, для мультика. для мультика лошадь. А вот это зачем пакет они? Они зачем-то положили сюда пакетик такой. Ну, Странный. Дай лошадь. А лошадь натная, зачетная. Такая. Тоже для мультиков. Сейчас я пытаюсь открыть. Так. Угу Во. Вот такая лошадка красивая. Так, посылку достали. Так, вот уже, как сказать. Вот. Это такой настил. Травы? Да, для, для мультиков. Ну да, там будет у нас э, а интересности. Слетает? Слетает? Ничего не слетает. Так, зеленые. Нормальная одна посылочка. Последняя. На сегодняшнюю распаковку. Да ты рви, порви. Давай быстрее. Надо затягивать видео. У нас так видео длинные. Итак, что мы видим? О! Что это? это для монеток. Коллекционных. Вот сюда вот. Точни монетку какую-нибудь. Запить да, для нас, для твоих. Без моих. Давай монетку. Нет. Для твоих. Какие-нибудь красивые там, не вот, Нет, понимаю. это дракона. Да, какие-нибудь красивые монетки. Ну тут можно их несколько будет, какой альбом создавать для нумизматов. Все на этом прощайте, прощаюсь, подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много